Всем привет на моем канале. Сегодня буду готовить торт. Шапка для этого мне понадобится бисквит диаметром двадцать с половиной сантиметров и крем пломбир. Бисквит у меня высотой 7 сантиметров. Нарезаю бисквит на коржи. У меня получилось 4 коржа: коржам. Придаю форму шапки, то есть обрезаю лишние. И теперь собираю торт, пропитывая коржи. Итак, белковый крем у меня готов. Торт постоял в холодильнике. Из пластичной массы я немножко дорисовала верхушечку, сделала шарик, обрезала донышко, чтобы оно более-менее стояло. Можно приклеить на растопленный шоколад. Можно также просто шпажкой проткнуть, таким образом зафиксировать кружочек этот, но я вот растопила буквально две дольки шоколада и приклею. Убираю в холодильник. Сейчас буду окрашивать небольшую часть белкового крема Америколор розовый пинг, меньше половины беру покрываю черновым слоем делаю себе меточку примерно сантиметра 4 см. беру насадку закрытая звезда она без номера здесь примерно 5 миллиметров вот это вот расстояние и начинаю оформлять сначала у меня будет вот такая змейка так и теперь и дальше то же самое ну, вот получилась такая резиночка на шапке Делаю меточки. Раз, два, так, с четырех сторон и рисую завитушечку. Беру насадку 15. И теперь зарисовываю вот это все пространство. Вот что получилось. И здесь просто нарисую такие цветочки. Соответственно рисунок и все остальное можете придумывать и делать что-то свое. Я возьму насадку травка. И смешаю в одном пакете оставшиеся цвета. Помпончику придаю пушистость. Немного посыплю посыпкой. И сверху посыплю сахарной пудрой. Снежинки вот такой торт у меня получился необычно так смотрится, но очень здорово, так-то я скажу, и просто в принципе а там же и рисунки можно совершенно абсолютно любые. Можно это все выровнять ганашем, и на ганаше прямо нарисовать будет вообще шикарно смотреться шапка, мне кажется, либо мастичную